Привет, Текайте, хлопцы. I'll be back. Ребята, давайте жить дружно. Ну ч, народ, погнали нахуй! Ча я расколбашу весь танцпол С вами диджей Супер по дне э ЭЛЕКТРОДАУН Это чё нахуй такое? Стани как суношенший! Оооо, это я умею! Yeah. <laughs>